Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем в соник Speed Simulator. И сегодня я вернусь в данный YouTube. Наконец-то, ребята, и это хотя бы хорошо, да. Я уже так вот запустила его. Так, давайте пока что сделаем. Давай, вот Добра уже куча Только, ребята. <coughs> да, штук, ребята. Да, ну брав пока куча штук. И. Да, и еще мы будем, ребята и короче ребята я это спасибо за 10 подписчиков на 10 подписчиков на ступино и мы ним на 15 подписчиков стрим но сегодня будет стрим на pet x если хотя бы будет или не будет а будет видео обзор на новое обновление и это все вы данные увидите ролики <свят> не что <свят> <свят> и все вы увидите в ролике как мы сегодня будем ребята раз да. сегодня на 15 подписчиков я сделаю стрим с подписчиком ну на 15 подписчиков я сделаю ребята это сделаю вот это, это стрим на прокачку подписчиков солик спицу и я еще и вам покажу данным в этом видео. Но если будет тоже стрим, я не знаю, будет стримочка. Я еще будет настраивать D-Studio на стрим. Что если я буду настраивать на стрим, то у меня не получается да. Кто может сказать, сказать как настроить на стрим, ребята, данные D-Studio. Если не то, знаю, это жалко. Да. Ну, пока можем взять, ну, Skateboard, конечно, Skateboard. Ну, например, вот это, Литва. Да, я уже э, признаю, что я пустил 19 ивентов. 19 Вы Это представляете, сколько? Сколько я додан не играл? Новенький играл выиграл. И сегодня я обязательно выпустил сразу два ролика. Также обзор на пять всего и 3 игры. Да, и у меня не погло... точно не получится сделать ну, подключить все на стрим. Потому что если я все подключу на стрим, у меня вылетит. У меня вот, э, не успею могу не успеть, и там уже обновление произойдет. Но я точно выпущу обзор на это, на это обновление. <связь> и выпущу. Ну и выпущу его в меданный... О, зальтуха! Ну, и выпустил его данный ребята второй аккаунт. Да. Я еще сделал аккаунт по стримам. Ну стримам будет это считаться как видео, да, да, потому что да. И еще по ссылке в описании заходите на второй аккаунт. Это будет ребят по ссылке в описании. По ссылке в описании заходите на мой второй аккаунт и вы увидите все данные по петру e симулятору XU что там за обновление <связывая> и что будет там с обновлением да и да ну я могу еще и выпустить нас в мой аккаунт ребята если кто хочет когда-то на мой аккаунт выпустить этот данный стримчик ну это да ребята видео <связывая> <связывая> это еще просто голова что-то делаем и короче ребята что ребята участвовать в каком-то конкурсе получить да и ребята увидеть плюсом еще будет конкурс на кого я буду прокачиваться в данном стриме если я не настроен на стриме ну придется как-то без стриме идти ну и можно видео, видео и и да и кто ребята напишет самый классный комментарий того я и выберу и буду с ним прокатиться мне ну, обязательно еще ник его да ну я, когда я все это запишу я больше не удалю весь логин и пароль это вот из моей учебной записи и что я не заходил на твой аккаунт да и что я не ребята не вру я не вру ребята и это реально. Зачем мне вообще кого-то зламывать если мне нельзя заламывать? У меня же свой есть аккаунт первый. И если. Ребята, если у вас попадется ютубер какой-то другой, <coughs> который обманывает себе, это, ребята, не лучше не давать его, ему ему пароль, да. Да, да. И что вы участвовали, вы должны написать самые красивые комментарии и потом логин и пароль от своего аккаунта в Роблоксе. И потом я не буду удалять его аккаунт, не буду удалять, я просто так неправильно сказал. Да, я просто удалю из моей учетной записи в интернете логин и пароль. А, а аккаунт как останется и будет только обязательно ребята я его лучше остановлю. или точно не на будет да <кười> <кười> <Блин>. <кười> <кười> Грубо. я сейчас ребята приду за тут. Так, все нормально? А вот она, а пожалуйста. А не Уже 7 минут я а ну пошлите, ребят. Так. И все, поэтому участвую нужно только красивые комментарии написать про меня. И все. продолжаем и что участвовать в данном ролике я еще и скажу имя от этого пользователя если ты попадешься ребята если ты смотришь и, и попадешься в данный тот ролик да, да ты будешь красавчиком и да может, ты Таша попаться или может какой-то пацан попаться. Да, ну, как ребята, вам сказать. Так, да, еще я сниму, ребята, с моим младшим братом, который еще не может говорить. Но ну, это будет он в следующем ролике. И плюс это, что я выпущу сразу два видео, ребята. Сразу два видео, ребята если кто не знал, я сразу буду выпускать по два видео пока что, но этот день я сразу два видео выпущу и если сможем, мы смогу не смогу третье видео снять, я с третьи и видео также сняли и это будет сразу скажем на это это сразу три видео, это будет просто погрмически, но короче мы на этом ребят заканчиваем и подписываемся, ставим лайки, ставим колокольчик еще не забудь поделиться своими своими друзьями что они тоже посмотрели этот ролик классненький и прикольный Ну всем до скорой встречи увидимся ребята только в следующем ролике Так, подождите кстати кстати еще подожди и всем пока